Привет, ребята, и сегодня я попробую сделать слайм и жвачек. Если вам будет интересно, тогда смотрите это видео до конца. Все говорят, что слайм это обычная жвачка для рук, и поэтому я решила вместе с вами, ребята, сегодня проверить, получится ли в слайм обычные жвачки, но прежде чем мы начнем, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, ведь новое видео выйдет очень скоро и вам не придется скучать, а теперь поехали! Итак, ребята, я использую обычные подушечки Орбит, они мятные, раскрываем.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 загущается добавим еще рискнем ребята взять его в руки Отдираем его от тарелки. Ребята, он даже подхрустывает. Классно вешу. Слайм очень похож на жвачку для рук. И с ним прикольно поиграть. Но он не кликает. Но очень при очень хорошо тянется. Ребята, оставляйте свои комментарии. Я всегда их читаю и отвечаю. Также с него можно делать розочку. Хоть маленькая, но красивая. И он размазывается. Лайф и слайм или жвачки для рук у нас получился. Всем пока, ребята, и до новых встреч. Вы были на канале Эллин Стар. Пока, пока.